Универсальный периодический обзор является уникальным правозащитным механизмом Организации Объединенных Наций, направленный на улучшение прав человека на местах каждого из 193 государств-членов ООН. УПО – это замкнутый процесс, состоящий из трех основных этапов, первым из которых является обзор положения прав человека, рассматриваемого вон государства, проводимый в Женеве. Второй – это этап осуществления рекомендаций в период между двумя обзорами. И заключительный третий этап – оценка хода выполнения рекомендаций и развития положения прав человека в государстве со времени проведения предыдущего обзора. В основе обзора положения прав человека каждого государства лежат три документа. Первый документ – это национальный доклад, подготовленный рассматриваемым государством. Перед началом составления национального доклада государство призывается к проведению широкого процесса совещаний на национальном уровне с участием всех соответствующих сторон. Второй документ – это свод сведений Управления Верховного комиссара по правам человека, в который вошла информация, представленная договорными органами, мандатариями специальных процедур и агентствами ООН. Третий документ – Резюме докладов других заинтересованных сторон, в основе которого – представление организаций гражданского общества и национальных правозащитных организаций. Обзор положения прав человека, проводимый в Женеве, состоит из трех стадий. Первое. Обзор государства, проводимый рабочей группой, продолжительностью 3,5 часа. Рабочая группа состоит из государств-членов ООН и государств-наблюдателей. Государство предоставляет рекомендации по улучшению положения прав человека в рассматриваемом государстве. Рекомендации обобщаются в проекте доклада, в котором в среднем насчитывается около 200 рекомендаций. Вторая стадия – это принятие проекта доклада рабочей группой через несколько дней после проведения обзора. И заключительная, третья стадия – это официальное утверждение проекта доклада с Советом по правам человека несколькими месяцами позже. На данном этапе рассматриваемое государство должно объявить, какие рекомендации поддержаны, а какие приняты во внимание. УПО является поистине уникальным правозащитным процессом, в ходе которого рассматриваются все государства-члены ООН и учитываются все права человека такие как гражданские, политические, экономические, социальные, культурные, независимо от размера и положения рассматриваемого государства. УПО – это процесс, осуществляемый государствами. Но несмотря на это, гражданское общество, национальные правозащитные учреждения, СМИ, а также сами граждане играют решающую роль в процессе обзора.